Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук. Мы продолжаем курс по интернет-продажам, тренинг по интернет-продажам. Отметьте, пожалуйста, плюсиками, слышно меня или нет. Сегодня народу дошло совсем мало. Ну, как хотят. Хотела вообще сегодня сделать, даже не делать никакого специального каста, просто поговорить по текущему состоянию. Потому что что-то я смотрю, народ неактивно продвигается. Мне это, честно говоря, не сильно нравится. Независимо от того, в какие группы тренинга народ вписывался, самое активное оказываются почему-то стандарт, а голд и платину вообще ни слуху, ни в духу. Ну, хозяин Барин. Первый вопрос, который возник у людей, меня в личку спрашивали по планированию структуры сайта. Я дал задачу спланировать на основе ключевых фраз, но не объяснил конкретно, как это можно делать. Как, как делаю это я? Я показал тут примерно структуру картинку. Надеюсь, видно, что у вас на экране. Я ее в раздатку добавлю, там будет более высокого качества берете простой excel табличку, надеюсь, все умеют пользоваться, и добавляйте колонки. Первая колонка это раздел сайта. Это та группировка, которую я говорил сделать. То есть те основные разделы вашего сайта, которые ключевыми будут для вашего бизнеса. Фактически, если рассматривать, сейчас я нарисую картинку, у вас должна быть получиться древовидная структура то есть если мы смотрим вот, вот эта верхушка корневой элемент нашего сайта то есть как бы так мы касая черта то есть имя домена начало сайта а дальше у нас идут подразделы то есть вы сразу планируете ваш сайт как дерево, например, продукты, потом услуги, какие-то еще дополнительные. То есть, в общем, старайтесь спланировать структуру сайта таким образом, чтобы этих элементов верхнего уровня было не более 7. Оптимальное значение порядка 5. То есть это 5-7 элементов. Максимум 9. Человек воспринимает на уровне до 9 элементов нормально. По иерархии можно дальше еще подразделы делать. Я рекомендую, даже независимо от того, какая будет использоваться система управления контентом, делать структуру. То есть, если вы сделали продукты их разбивать еще на внутренние даже логическую какую-то свою структуру, например у меня идет поисковая оптимизация, здесь идет опять же раскрутка сайта, контекстная реклама. Вы для себя должны четко представлять, что к чему относится, какие разделы. Причем разделы уже дальше пошли у нас статьи по ним. То есть конкретно вот, там, по поисковая оптимизация, одна статья по ключевому слову, вторая, третья. Желательно сделать вот эти вот страницы подразделов отдельными и там группировать уже все это красивенько оформлять. Как, например, если это продукты, если у вас их мало, тогда можно просто сделать картинки. Если у вас их много, обычно ставится такая структура. вот страница мы на ней выделяем например 5 каких то подразделов Ну, структура опять же в... до 7 элементов здесь пошли подраздельчики, которые указывают на дочерние элементы то есть там ссылки на другие страницы 5 вот. основных элементов выделили Здесь тоже 5 основных самых самых популярных самый последний элемент идет больше информации и здесь уже опять же дальше по иерархии пошли если вы будете так делать у вас будет автоматически есть, структурированные сайты со временем вы не будете путаться потому что большинство систем управления клиентов контентом они например тут же wordpress там есть понятие категории и она автоматически это делает я бы сказал, что это не совсем хорошо, потому что, с одной стороны, да, но как бы группировка автоматом идет, тут группировка статей, но потом ориентироваться в этом нагромождении получается очень тяжело. А когда вы изначально планируете вот эту структуру всю вашу, у вас потом со временем, когда сайт обрастает материалами, гораздо проще самостоятельно ориентироваться, и, главное, вашим клиентам будет понятнее, что происходит на сайте. Я таким образом здесь описываю раздел сайт, это фактически вот этот под второй уровень, вот этот вот. То есть внутренний подраздел, который родительский, у него есть еще какой-то, обычный какой-то логический уровень, более высокого уровня. Здесь у меня латинскими буквами прописана группа, это мой адрес, который я прописываю обычно внутри, но здесь можно опять же иерархию тут более детально расписывать. То есть это адрес, который я прописываю себе логически на сайте. В зависимости от того какая система управления контентом. Я, например, на Drupal это достаточно просто делается, там просто есть такое понятие таксономии. Немножко сложновато для понимания, но вот именно иерархию, когда вы себе спланируете древовидную. Вот это вот там фактически вы эту таксономию для себя сгенерировали и дальше уже идет наполнение контента. Неплохой способ вы вот это вот себе запланировали в Excelской табличке и контент по поисковым фразам мы себе за как делаем черновики. То есть я просто беру на сайте создаю черновик страницы и в плане Развитие сайта в дальнейшем, я просто себе указываю, что такие-то такие-то надо сделать. А так как они еще болтаются в добавок на сайте, то есть они постоянно напоминают, что их надо сделать. Если уже не работаешь с планом, хотя лучше, конечно, это планировать. То есть первая очередность планировать себя, по какие конкретно статьи надо писать на сайте. что кас... Вопрос в чате. Что такое таксономия? Таксономия это вот терминологии системы это вот эта древовидная структура, что я нарисовал, то есть описание иерархии меню, что от чего зависит. Например, вот это главное, самая верхушка. Дальше пошло там продукты, услуги. Например, там SAP. Вопрос в части заголовок страницы должен содержать ключевых слова. Что касается заголовков, я еще потом буду в отдельном модуль по поисковой оптимизации. Но забегая вперед, когда мы планируем эту вот структуру, заголовок страницы стараться, чтобы он точно совпадал с той ключевой фразой, по которой у нас идет поисковая оптимизация. Чем больше вы лишних слов туда добавите, тем хуже будет оптимизация на уровне поиска, то есть поисковые системы они так интересно устроены, что вот с точки зрения человека получается, хочется побольше по длине эту фразу написать, более четко прописать, но с точки зрения поисковика лучше делать именно вот такую структуру, что мы вот этот заголовок я всегда стараюсь от, исходить из реальных запросов клиентов. Я специально предварительно выложил видео по вебвизору, надеюсь вы его видели, чтобы можно было оценить, что мы дальше будем делать. Веб-визор позволяет записать фактически видео, как ваши клиенты ходили на сайте, то есть там видно и структура, откуда он попал к вам на сайт, и сразу видно, какая поисковая фраза из этой поисковой фразы видно, что его на сайте заинтересовало, какие страницы он просматривал, на что он кликнул. Очень полезна эта информация, поэтому я настаиваю именно на том, что надо будет добавить счетчики Google Аналитики и Яндекс.Метрики, как минимум два счетчика. Еще и желательно Crazy -як. Ссылка на страницу, вот у меня здесь, вот этот вот заголовок, фактически мы просто вначале просто планируем. Ссылка на страницу это я уже заполняю, когда я реально ее добавил на сайт. То есть она у меня формируется, здесь это домен начале а потом пошла вот эта вот часть, которая обычно вот здесь вот в группе, то есть английское наименование, видите. А дальше пошло, вот смотрите, под подгруппа SEO. У меня здесь адрес страницы SEO. Дальше, косая черта, я пошла уже название самой страницы. Больше двух уровней делать именно разбивку на самом сайте не очень хорошо. Но когда сайты большие, на несколько тысяч страниц, тогда получается просто, если у вас все будет сгромождено, оно будет нечитабельно. Плюс ко всему со временем поисковики они разделяют вот эти вот подразделы. Вот если будет раздел подраздел SEO, например, да, подраздел оптимизации, подраздел email маркетинг, он со временем эти вот сейчас вернусь на страничку вот здесь фактически вот допустим вот это у меня страница SEO, на которой у меня сведена вся информация, куда дальше переходить, на какие подразделы. И поисковики они выделяют вот эту вот самую главную ключевую фразу. как Она более такая, обычно получается, вот эта страница, она накачивается в поисковике, у него ранжирование более высокое идет, и она постепенно всплывает в поиске. И идет структурирование внутри поисковой системы именно вот. Как вот мы запланировали, вот мы выделили вот этот блок, SEO, так он будет потом отражаться в вебмастере, такой специальной утилита, я еще расскажу про нее. Аналогично email маркетинг, он потом со временем эти все вещи раздел, будут разделяться. Зачем вообще это вот дело нужно? Вот интересно, кто-нибудь в курсе? Как строят небоскребы. Что надо для того, чтобы построить небоскреб? Есть какие-нибудь мысли? Самая, вот самая первичная вещь, которую, от которой зависит, удастся или не удастся его построить. Именно возвести. Я пока картинку загружу. Так, расчет нужен устойчивости. еще что-нибудь. Ну, для того, чтобы он стоял. Он же большой, он нужно достаточно большие, нагрузка большая на основание. Чтобы он не упал, что надо сделать. Фундамент, парусность. То есть самое первое это расчет вот это то, что мы планировали. Фактически это идет первичный этап, когда мы планируем, что мы будем делать. Второй же момент если представить себе даже вот так посмотрю если у меня как строят небоскребы Почему? на этой картинке вот эта картинка как строится фундамент для небоскреба получается он под, под ним внизу строится огромное сооружение, которое может достигать, например, если небоскреб высотой 500 метров, вот есть один из таких высоких, у него фундамент в под ним примерно 500 метров задействует. То есть есть еще сложные механизмы, которые его регулируют планировку и так далее. Вот это вот нарисовано на картинке, фотография. Это Колодец, который делается для. То есть не сваи вбиваются, а выкапывается яма такая. Просто ездит такой экскаватор, вытягивается туда песок. Ну, вся порода, которая есть, если она не очень устойчивая. Например, в Америке, там, например, в Манхэттене, то скальные породы до скальных пород там порядка я точно не могу сказать. Ну, достаточно большой промежуток еще мягких пород. Вот эти вот породы, они заполняют, специально вырывают колодцы, основания создают, потом его усиливают. То есть вот этот колодец выкопали, он опускается, вот как у нас, знаете, кольцевые. Выкопали, убрали породу, он опускается, следующее кольцо добавляют, добавляют, добавляют, потом туда заливают бетон. Вот это вот основание, это то, ради, что его удерживает на плаву. Аналогичная структура. Если я надеюсь видно картинку, как дерево растет. Обратите внимание, что есть то, что мы видим снаружи, это его крона, все это дерево достаточно сложное сооружение, но визуально мы не видим, что есть что у него внутри, внизу под землей. А под землей может быть еще больше корневая система, она может занимать еще больше пространства, чем сверху. Кто-нибудь знает, как растет бамбук? Вот интересно, то есть ботаники у нас тут нет. Отличие обычного дерева от бамбука: корневая система, то есть дерево обычное растет постепенно, то есть оно вот, которое мы вот высаживаем, оно одновременно и корневая система растет, и само дерево. А бамбук растет, он может до трех лет расти только корневая система. То есть 3 года он внутри там под землей формируется мощный, мощный пласт. Вот Это вот структуры, которые будут снабжать его. А потом происходит резкий рост. И буквально за очень короткий промежуток времени он может вырасти до 27 метров, по-моему, самой большой. Или 20 ну, где-то вот такой порядок. То есть до 30 метров. Причем рост бамбука осуществляется вот некоторые сорта, в день может вырасти метр около метра. Вот представьте себе, то есть три года идет подготовительный этап, создается инфраструктура, а потом раз, он захватывает сразу все ресурсы и выскакивает, выстреливает вверх. Я почему даю на этом тренинге именно вот такую структуру. До сих пор мы еще не взяли, не запустили контекстную рекламу, то есть лид generation, то есть сам поток генерации клиентов, потому что я хочу обратить внимание, что вот это вот очень важный этап, иначе у вас будут проблемы с конвертации, потому что если вы четко не не прорисуете для себя модель не поймете, кто ваши клиенты, чего они хотят. Я вот обратил внимание, что плохо проработали уникальное торговое предложение, и плохо проработали кто-нибудь из тех, кто в чате прописал при написании уникального предложения табличку характеристика выгода. И сколько вы туда пунктов прописали у себя на продажу вашего продукта. Напишите в чате, пожалуйста. Если не написали ничего, сразу тогда минус поставьте. Ну, ориентировочно, не надо там считать уже плюс-минус. Я имею в виду там 10, 20, 50, 5. Просто я к чему? Что я немножко. Сразу не застрел на этот момент, а характеристика выгода, вот эта табличка, она на самом деле является очень важной для просветления того, для вашего личного просветления, понятия кто ваши клиенты и что можно им предложить, то есть каким боком ваш продукт можно им предоставить. Вы вот смотрели фильм, фильм "Аватар"? Вот что такое "Аватар"? Я, я думаю, что все знают. То есть это что-то, что отображает. Вот в конкретном фильме получалось, что человек управлял биороботом. То есть он видел его глазами. Вот себе вы должны себе представить вашего клиента и как в этом "Аватаре" управлять глазами клиента, смотреть на свой продукт. Точно так же создать аватар вашего клиента и создать аватар вашего бизнеса и с обоих сторон смотреть. То есть со стороны клиента надо понять, что он видит у вас, что вы ему предлагаете, что что ему интересно. И для анализа вот я еще раз обращаю внимание, что нужно как-то измерять показатели эффективности ваших маркетинговых продуктов если мы сразу сейчас запустим контекстную рекламу есть очень высокая доля вероятности что вы просто спустите деньги в трубу поэтому ключевые элементы которые себе надо нарисовать но ну, если мы рассмотрим структуру простейшую структуру сейчас нарисуем цепочки то есть у нас так у нас есть да что такое есть источник трафика от а это рекламное объявление вот у нас есть клиенты потенциальные они видят множество этих объявлений то есть вы боретесь за клиентов так рекламное объявление 2 и так далее эти объявления ведут на продающие страницы продающая страница и обычно продающая страница уже идет факт есть какая нибудь кнопка типа заказать или купить или зарегистрироваться на семинар или еще что нибудь по кнопке идет переход на действия, которые мы хотим получить от клиента, например, покупка или регистрация на семинар, там форма регистрации. Вот этот вот этап называется конверсия. Конверсия нашего потенциального клиента в клиента фактически, когда он состоялся и вы должны понимать, что на каждом из этих этапов мы клиента можем потерять и сколько нам это обходится. Вы когда изначально создаете вот эту вот бизнес-модель, вы естественно что планируете не просто какую-то цель, которую вы хотите получить. Вот если рассматривать вот модель бизнеса, например, ну, я думаю что большинство из вас занимались каким-то видом спорта. Я просто пример такой приведу, что у нас есть какая-то цель там занять какое-то призовое место. Но вот этапы тренировок они включают в себя какие-то шаги, какие-то показатели. Вот я занимался плаванием в свое время. То мы отмечали какие-то прогресс. Например, ежедневно идут какие-то тренировки. За какое время проплыл такой то дистанцию? То есть все это за счет этих вот э, измеримости каждых, каждый каждый день мы просто смотришь сегодня там 100 метров или там полкилометра проплыл за такое-то время, следующий раз за другое. То есть ты свои показатели все время сравниваешь. Вот Марина пишет, а я сейчас готовлюсь к полумарафону. Отлично. Просто Точно так же и в бизнесе, когда вы сравниваете результаты, что у вас было, что и, что у вас, к чему вы каждый раз на каждом этапе, у вас конечная цель, она, ну как, если в, в спорте она как бы так э, разовый, но вот в бизнесе получается, что за счет этих, этих измерений мы видим, на каких ключевых элементах мы проигрываем, что надо подтянуть. Надо за всем этим следить и смотреть, что у нас является бутылочным горлышком. А на первичном этапе, до, до запуска, именно вот в продажах в интернете, именно до запуска, требуется очень четко понять, что у нас очень большие потери именно на продающем тексте. Самая первоначальная потеря за счет того, что вот у нас есть потенциальный клиент, допустим, ему показывается тысяча объявлений. Если мы оплачиваем за клики, то мы не платим за сами показы, нам не столь важно. Но за э, по факту клика мы смотрим, насколько качественное объявление. Мы оплачиваем само объявление. В принципе, там у Google и у Яндекса чем качественнее ваша цепочка, вся вот эта вот цепочка будет, тем дешевле на самом деле она получается. То есть, в общем-то, учитывается тоже и коэффициент прокликивания, то есть качественное объявление CTR, такой CTR. click through rate показатель это соотношение количества показов к количеству кликов. Чем он выше, тем более качественное объявление с одной точки зрения. Но это косвенный показатель, потому что он показывает только первичный переход на страницу покупки. И он может быть нерелевантен вашему тексту. То есть у вас цепочка должна быть очень четко отрабатывать. Если у вас объявление отличается немножко на другую группу целевую, то есть мы продаем, допустим, тот же самый продукт, но другая группа. Тогда лучше создавать отдельную продающую страницу с отдельным заголовком, рассчитанную на отдельную группу ключевых фраз, которая будет работать по отдельной цепочке. Хотя тот же самый продукт будем продавать. Тогда у нас получается, чем мы больше этих цепочек создаем, тем качественнее у нас весь конечный результат. Вообще вот схема. Давайте еще по показателям анализа. Что у нас так прибыль составляет? Прибыль равно маржа множит на объем продаж фактически. Если рассматривать более сложную форму, то это маржа множить на лиды, на количество потенциальных клиентов, множить на конверсию, множить на средний чек умножить на среднее количество покупок за какой-то промежуток времени в общем это зависит от опять же от вида бизнеса у нас разные виды бизнеса на тренинге есть некоторые с физическим бизнесом но от этого суть не меняется в инфопродуктах большинство из вас продают инфопродукты маржа практически 10% да, нас Первое, это привести количество лидов. Конверсия у нас это наша продающая страница очень сильно влияет на конверсию, на качество. То есть чем мы больше будем повышать конверсию, тем у нас, соответственно, и прибыль будет больше. Стоимость продукта мы уже сами выставляем тут. Среднее количество покупок. Но это опять же зависит от. Общих показателей для сайта, между прочим, сразу обращаю внимание, что кто из вас из Розницы, то если человек в магазин зашел, то обычно процентов 50, ну 30 процентов покупателем становится. На сайте такого нету. На сайте хороший показатель это 1-2 процента всего. с рассчитывать на то, что у вас будет много покупок при большом потоке. То есть это реально получается, что из тысячи клиентов, потенциальных клиентов, хорошо, если 10 из них купят. Тут сильно много, от многих факторов зависит, от стоимости продукта, от того, покупал ли он у вас уже. Опять же, тут если рассматривать схему, варианты можно расширять. Абсел, например, сделать. То есть, когда человек купил, оформил покупку, сделать еще дополнительную форму, предложить ему дополнительно приобрести еще какие-то продукты со скидкой. Часто такое бывает. Вот на хостинге GoDaddy, например, там всегда стабильно идет. Когда покупаешь, уже даже оплатил с чекаут с карты произошел, и после этого они еще кучу товаров предлагают докупить. За счет этого можно поднять достаточно неплохо среднюю сумму чека. Это так вот на будущее. О чем надо думать? Так. Ну, в общем-то, по текущему статусу хотелось бы узнать, есть ли у вас проблемы. То есть тема такая сегодня у нас больше я, меня интересует, есть ли у вас проблемы. Что конкретно у вас э, не получается? Получилось ли уже сделать продающую страницу? Разместить ее на сайт? Я еще дополнительно дам шаблон. Дам видео про FTP доступ. Из опыта я хочу сказать, что продающие страницы все-таки лучше работают именно чистые на голом HTML сделанные, то есть сверстанные, чем на использованием системы управления контентом По... даже если эта система управления контентом позволяет создавать такие кастомные шаблоны, когда все остальное берется скорость загрузки обычно у них чуть меньше а поиск... вот именно качество google определяет качество страниц еще и вдобавок и скорость то есть реально получается что ну не знаю, из моего, из моего опыта все-таки лучше работают именно голые страницы, чисто на продажу рассчитанные. Хотя, как, как когда? Может что-нибудь еще дополнительно рассказать по тем шагам, которые мы уже прошли? Что вам непонятно? Так, вопрос. Марина. Моя главная проблема психологическая. Устала за эту неделю очень. Сколько всего запланировала на выходные и ничего не сделала. Так. Отлично. Хороший вопрос. Я тоже, честно говоря, устаю и планирую, но я в прошлом касте давал тему про тайм-менеджмент. Немножко про технологию. Как решить проблему со временем? Простая до да безобразия. Начинаем любой день с двух часов работы над бизнесом, над самыми ключевыми задачами в бизнесе, которые монетизируемы. То есть предварительно планируем, что мы должны сделать вечером, а на следующий день до Начало просмотра почты, до начала какой-либо работы другой. вот Всякие скайпы, мессенджеры, там, ICQ, никаких раздражителей не должно быть. Телефон тоже убрать. И сделать какую-нибудь задачу для бизнеса или несколько задач. Желательно два часа. Но хотя бы, чтобы было 45 минут. То есть минимум, который. Причем обращаю внимание, что это должен быть неразрывный, именно неразрывный интервал времени, когда мы полностью сосредотачиваемся на конкретной задаче, которая приведет вас к результатам именно монетизируемым. На текущий момент большинство из вас именно нужно проблема стоит в зарабатывании первых денег для развития бизнеса. поэтому сосредотачиваемся на этом этапе именно на самых ключевых моментах, которые зависят от которых зависит дальнейший взлет. для основной на текущий момент это понять психологию клиента как нам достучаться до него и написать продающую страницу потому что то что я сейчас на текущий момент видел слабоватые страницы честно признаюсь, я, конечно, понимаю, что хочется все это запустить, но опыт написания продающих страниц я, я еще вот хочу заострить внимание, что лучше их писать заранее. То есть вы начинаете какой-то продукт продавать. Сразу же садимся и пишем продающую страницу черновик. Потом она пусть вылежит неделю хотя бы. Через неделю, когда на нее смотришь, получается уже совсем другой свежий взгляд. И видно все недочеты за это время просто мозг обрабатывает информацию чтобы ваших клиентов зацепить потому что у нас потери очень большие именно на продающей странице вот каждый клик нам стоит денег каждый переход потенциального клиента на эту страницу например если у нас будет конверсия 10 процентов мы привели сюда 100 кликов. 100, 100 человек пришли на продающую страницу. 10% процентов это у нас 10 человек. А если это будет конверсия 1%? При дорогих продуктах хорошо, если 1%. Будет и полпроцент. То есть со 100 кликов у нас будет только один переход на покупку. Скорее всего даже... Например, там у Светланы у нее продукт достаточно дорогой. И 1% там не будет. То есть там над продающим текстом надо тщательно прорабатывать и оттестировать разные варианты. То есть готовиться на то, что нам надо оттестировать множество вариантов, выяснить, какие именно ключевые фразы рабочие, какие не рабочие. То есть, какие приносят нам деньги, какие не приносят деньги. Постепенно потом. Все вот эти вот ключевые фразы, которые мы подобрали, семантическое ядро, нам надо будет еще под них писать параллельно статьи, чтобы поисковый трафик, он как он, органический. Естественный поисковый трафик бесплатно нам будет со временем приводить клиентов. Но на начальном этапе нам именно приходится вкладывать деньги в тестирование. Если мы этого не сделаем, мы не будем видеть, что конкретно работает, какие темы интересны вашим клиентам. Еще по планированию. Рекомендую сделать, распечатать себе календарик по дням на месяц. План. Я даже, может, там шаблон скину на У меня есть план продаж на месяц. План продаж на каждый день. Так, у меня есть план продаж на месяц, например из каких в какие факторы составляет план продаж на год тоже мы планируем это такие глобальные таблички а еще просто календарный график когда каждый день мы выписываем по часам чем мы занимались и отдельная маленькая колоночка прописываем сколько это денег приносит для нашего бизнеса то есть та задача которой мы занимаемся Просто отмечаем, приносит она деньги для бизнеса или не приносит она деньги, то есть монетизируемая она или нет. Но после того, когда заполнишь, ты заполняешь постоянно такую табличку, начинаешь понимать, что день проходит очень неэффективно. То есть мы время тратим настолько неэффективно, что занимаемся какими-то делами, которые даже те же два часа, с которых вот начинать рабочий день они уже заметно повысят вашу отдачу в плане монетизируемости это может любая задача будет написание продающего текста подготовка статей то есть какое-то планирование но важно просто сесть и заняться именно чисто одной задачей направленной на максимальную результативность вашего бизнеса чтобы получить максимум отдачи среди продающих текстов может быть не один а несколько рассматриваем то что вот мы выделяли тематическое ядро вы разгруппировали на разные подгруппы фактически на каждую подгруппу у вас должно быть разное продающий текст по-хорошему потому что психология людей как зацепка которая вот интересует людей она будет отличаться этот именно вот этот образ аватара то есть глазами клиента надо смотреть чтобы понять что конкретно Клиент хотел получить, чего он искал, какая у него проблема, которую он хотел решить, именно набирая эту поисковую фразу. То есть у нас клиент в данный момент актив, занимается активным поиском. У него какая-то проблема. То есть это не просто какой-то пассивный, пришел там посмотреть, побродить по сайту. А у нас из контекстной рекламы, из поисковой контекстной рекламы очень четко вырисовываются их проблемы. То есть то, что он искал. И надо четко очень четко попасть в эту в его струю. То есть даже можно форму обратной связи какую-то сделать. То есть не покупку сделать, факт перехода. То есть конверсия не обязательно покупка. Вот это вот. Это может быть форма запомнить, заполнить регистрационную форму, например, записи на семинар бесплатный семинар и там если это бесплатно вы можете получить обратную связь какую то либо же дать какой то бонус за то чтобы они заполнили вам формочку и написали какие у них проблемы я вот например сейчас сделал специально на сайте отдельно форму для аудит сайта чтобы понять как это дополнительно лид generation то есть генератор потенциальных клиентов, но за счет этого аудита автоматически опросник идет опросник проблем клиента. Так какие еще есть вопросы на текущий момент? По плану у нас дальше. Я буду видео выдавать. Через день мы встретимся, еще поговорим. Чате живую, живую будем чуть поменьше общаться. В основном это цель именно получения обратной связи. То есть копите ваши вопросы, чтобы не просто сидеть и слушать. Я слушать могу вам видео записать. Тем более, что я через неделю уезжаю в Бельгию, мне будет немножко ограничено по времени. Неделя мне будет такая плотная график у клиентов. Поэтому будет немножко сложновато довести касты. Но надеюсь, что я все-таки выкрою время и проведем пару кастов. По возможности я тогда буду делать записях. А когда уже приеду с Брюсселя, тогда доведем остальное. будем Потому что реально получается, что заявленный тренинг Опять как э, вытягивается у нас больший срок. Я думаю, что минимум это еще полмесяца. Недели-две, как минимум. Чтобы выдать весь материал и запустить ваши продукты. Я хочу очень просто, чтобы у вас результаты были. И прежде чем мы реально стартанем продажи, хотелось бы, чтобы у всех были уже работающие цепочки. Вот у Марины меня вот интересует, готово уже что-нибудь с продающим текстом, там тематика на английском языке. Хотелось бы все-таки посмотреть, что уже что, есть ли что-то. Потому что получится, что мы уйдем вперед, и будет задержка, а потом нагонять будет сложнее. Я и так уже притормозил тренинг, достаточно сильно притормозил, честно говоря. Я разогнался вперед, я уже впереди довольно-таки далеко. Но вот жду, когда вы все дотянетесь. Так, Марина пишет. Ага. Ну. я просто хочу чтобы все таки все дошли до финиша у вас есть возможность пока есть возможность работы фактически коучинг то есть я готов пока еще отвечать на вопросы какие то проблемы с вами решать что то подсказать просмотреть ваши продающие тексты насколько они хороши потому что их надо сверстать и не думайте что так просто сверстать Это кажется что она и готова на самом деле начинаешь туда-сюда и полезли буквы твердка полезла отдавать на аутсорсинг в принципе хорошо с одной стороны с другой стороны полезно тоже и самому самому это уметь основы какие-то если надо срочно сделать вообще конечно идеальность это себе помощника для таких вещей завести, то есть нанять человека, который будет делать технические задачи, которые отвлекают много времени. Причем помощника именно в живую не фрилансера. Фрилансеры они делают такие небольшие задачи, которые легко можно проследить с, с ними проще работать, то есть не очень ответственные, а задачи, которые как, как бы так сказать, но ну, выложить на сайт там какую-то информацию, сверстать ту же страницу в рассылку, рассослать, то есть, это лучше все-таки иметь человека, который у вас будет под рукой, с которого можно встречи. Я себе нашел, но на текущий момент я с ним распростран... распрощался. Сейчас нового буду искать, потому что не вытянул он мои требования. На тренинге, вот я проходил тренинг, быстрые результаты чужими руками. В принципе, многие вещи мне сделали именно чужими руками. На текущий момент я склоняюсь к тому, что просто после того, как попробуешь, оно действительно освобождаются ресурсы и времени очень сильно. и оно очень выгодно получается по деньгам. То есть ты просто посчитайте, сколько стоит ваше время. Элементарный расчет показывает, что помощник стоит гораздо дешевле. На такие вещи себя распылять. А как будешь искать? Ну, лучший вариант это, если человек у вас в городе и Лучший вариант это из своих клиентов, то есть люди, которые у вас проходили тренинги и в курсе ваших дел. Ну, первый вот я брал человека, который мой знакомый. тут момент. Насчет знакомых тоже все относительно. То есть, как бы так, дружеских отношений на самом деле не должно быть в бизнесе. Вот это сильно мешает. Поэтому. Сейчас я буду просто искать объявлением. Марина пишет, моя дорога, мне нужен помощник, это точно. Да, помощник, он реально. Я хочу сказать, что в бизнесе кажется, вот все, все можно было сделать самому. Помощник он не сделает так хорошо, как вы. Оно так и получается, то есть. Но фишка в том, что Начинаешь просто по-другому немножко мыслить. Вот эта постановка тех заданий, когда первый уровень, самое первое начало работы с помощником, когда ты сам ему ставишь задачи. Вот ставишь задачу, сделать то-то, то-то, то-то, объясняешь, как это делать. Потом он обучается и надо дойти до уровня, когда вы говорите помощнику, чтобы он сам ставил задачи другим исполнителям. То есть задачи по фрилансерам там например расшифровку на них тоже время уходит вот отдаете помощнику говорите что вот это надо расшифровать сделать корректуру оформить статьи вот эти вот задачи элементарно отдаются на аутсорсинг вы освобождаете себе очень много времени таким образом даже элементарные такие вещи ну я, я у меня жена отказалась от Найма домработницы. Но ну, вот ребята, кто был на тренинге, все прямо в шоке, насколько домработница помогает разгрузить. Вот видишь, у тебя есть классно. То есть вот факт домработница она позволяет разгрузить. Но у меня как у меня относительно домработницы у меня вещи по дому мужские выполняет домработники. То есть жена отказывается пускать в дом женщину убирать, но прибить там что-то прибить дома, что-то починить я не занимаюсь такими вещами уже давно. То есть у меня те же выбить половики есть люди которые приходят им дают все денежка платится Я даже этим не занимаюсь вот жена все, всеми вопросами по дому она у меня дома она как она не домработница она просто домохозяйка то есть она не работает как, как бы на основной работе сидит дома поэтому ей это нравится. Но вот эти все функции я себя просто освобождаю. Мне гораздо проще заплатить деньги людям, которые меня разгрузят, и я не буду заниматься этой ерундой. Вот есть фильм классный, момент "Террор любовью" называется. Может быть кто-то смотрел? Там есть момент, даже минут на 54 й по-моему, минуте этого фильма есть. Я просто вот недавно его смотрел. Есть момент, когда там, ректор, по-моему ректор был университета, вот он женился, они сидят, он читает какую-то книжку про Ленина, там, я не помню точно. Но ну, просто речь о том, что человек зарабатывает большие деньги, а пришла теща, начинает ему, несет ему молоток и говорит, прибей полку. Вот эта вот фраза, прибей полку. Этому человеку глубоко, он далек от этого, он зарабатывает деньги. То есть всегда можно найти людей, которые за копейки выполняют эту работу. Есть, и вот, вот эта вот фраза "прибей полку" вот, у меня вот до сих пор стоит именно как показатель, что не все надо делать своими руками. Есть, лучше гораздо заработать эти деньги, дать людям другим заработать. Тем более, что они специалисты в этом. Например, там краны закрыть, поменять То есть, гораздо лучше, чем я это сделаю Дырку как гораздо лучше. Так, какие-нибудь еще вопросы есть? Обратная связь нужна. Вот Вера у нас появилась. Кстати, Вера, я посмотрел второй продающий текст с видео. Сразу обращаю внимание на верстку. С такой верстком продавать не будет. Но я очень сильно сомневаюсь, что он будет продавать. Тот продающий текст... Который. сейчас даже он мне открыт. Где видео про макияж? Само... Сам ролик неплохой. Единственное, что в этом ролике мне не понравилось сначала, слишком резко пошел звук. Звук надо было бы в самом начале сделать более плавно, чтобы он постепенно нарастал. Потому что можно испугаться, когда включаешь этот ролик сразу такой. Он, конечно, веселый. Все. Ролик, кстати, этот лучше, чем был предыдущий. Там я какой-то какой смотрел ролик про детей. Он как-то не очень сильно впечатлял. Этот более такой интересный. Но касательно продающего текста, хочу обратить внимание, что непонятно сразу по нему, что вы продаете. То есть мы продаем курс основы макияжа, но не видно для кого, какая целевая аудитория. То есть либо же люди хотят просто научиться, либо же люди хотят научиться. Я так понял дальше, просматривая все внимательно, что... Цель именно заработка, но вначале это нигде не акцентрируется. То есть заголовок у нас, ты знаешь, как накрасить глаза так, чтобы покорить мужчину с первого взгляда. То есть это уже он не показывает целевую аудиторию именно в плане того, что это для, ваш, для заработка. То есть научить людей макияжу, чтобы они стилистами были. Насколько я понял, именно цель за 10 тысяч как бы так учиться самому, накраситься, никто не будет. Очень сомнительно. То есть, может быть, это разделить по функциональности. А вот какой план рекомендован для приветственного видео и для продающего видео? План. Вообще, структура продающего текста Pain му Pain Solution, она отличная и для продающего ви видео вписывается, причем начинать лучше всего с истории. То есть вот видео оно позволяет, если кто-то из вас видел, продающий продающие видео было у Николая Мрачковского на. Тренинг последний, который он вел по... Про, по... Тренинг, наверное, про... про тренинги был. И вот на... в том видео он как раз рассказывал свою историю, как вот история Золушки. То есть как было плохо, там ничего не получалось. Явно прослеживается вся эта структура продающего текста. То есть pain, то есть было плохо, ничего не получалось, потом он там чего-то начал учиться потом сделал то, то то то и пришел к таким то результатам то есть, в общем то я склоняюсь к тому что именно вот такое видео и работает плюс еще если приветствующий приветственная но ну, я не знаю насчет приветственных не могу сказать достоверно но вот именно продающие оптимально. я, я вот склоняюсь к такой вот те, вы смотрели два ролика которых я скидывал Ссылки специально в домашнее задание посмотреть два ролика. Они из магазина на диване. Если внимательно посмотреть, там точно такие же рассматриваются ситуации. То есть фактически любой из этих роликов построен там две минуты и четко отслеживаются вначале какая-то проблема, потом показывается, как она решается при помощи какого-нибудь там супер клея или еще ножа какой-нибудь там или какой-то там замазка которая тоже все заклеивает вот они показывают как они пользуются классно а потом идет призыв к действию то есть это именно чисто продающее видео практически не отличается от текстового а еще вот второе видео вера я с отзывом я бы там Поработан над звуком практически ничего не слышно. То есть там надо очистить звук именно девушки которая отзыв дает. Там все посторонний звук вообще все заглушает, ничего не слышно. И она по звуку не соответствует вводному видео. Еще обращаю внимание про оформление продающих текстов. Про верстку. Если вы не проходили тренингов по копирайтингу то я сразу хочу обратить внимание фон продающего текста должен быть белым Тарас шрифт продаю основной шрифт продающего текста должен быть черным это два заголовки подзаголовки могут быть разных цветов обычно красные красные черные или синие но вот так как оно у вас сверстано на, на, в стиле именно вашего сайта, его надо переделывать. Так, вопрос. Ага, еще как лучше видеоотзывы планировать или интервью? Насчет интервью и отзывов. Я вам дам структуру. У где-то есть. Есть понятие такое, кей-стади, то есть... Это описание процесса, то есть какие вопросы надо ответить человеку. с Фактически, это своего рода интервью, просто мы рассказываем о процессе работы с клиентом. То есть, если вы какой-то тренинг, например, провели, повели, про, получили результаты, то есть, опять же, та же структура основная вырисовывается: что было в начале, то есть, какие проблемы. Даже у меня на сайте, я ошибовал его. Но я выложу точно. То есть по памяти это, какие проблемы на сайте, у какие были изначально проблемы, потом что побудило искать и выбрать именно вас. Вот этот момент тоже заостряю внимание, что, что человек должен рассказать, почему он определился с выбором, почему именно вас выбрал. Потом надо... От него получить информацию были ли у него сомнения при выборе то есть альтернативные какие-то варианты и были ли сомнения когда он платил деньги потом он должен ответить на вопрос какие конкретно фишки которые вы давали в материалах ну, коучинга, тренинга, какие конкретно фишки привели к результатам. То есть, что дало результаты, почему все это у него сработало. То есть он должен поделиться той информацией секретной. Не бойтесь, что он расскажет секрет, который был на тренинге. Чем больше этих секретов выдастся, тем больше на самом деле более эффектно получается в итоге результативность. И дальше он должен рассказать именно результаты, что вот он, конкретно измеримые результаты. Вот удвоил продажи, конкретно там, например. То есть показатели выросли настолько-настолько-то. Если хотите по бизнесу конкретно кейс стадии, структура кейс стадии, есть у Данила Гринина специальный продукт. Сайт svotme.ru по моему сводми сейчас я точно скажу и он по Кейстади стадии конкретно ну отдельный продукт у него да сводми точка ру мне правда ссылки партнерской сейчас нет ну я так я так дам потому что в принципе данил это один из моих первых учителей Я у него в инсайдере многое времени был практически все его продукты я скупил То есть и вот он специалист по кей стадии очень кл классный, потому что реально я у него конкретно этому учился в свое время. Он меня поймал рассылкам, по директ-мейлу у него учился и по кей -стадии. То есть те вещи, которые вот показывают результативность. Я найду структуру, я вам скину в раздатку конкретно, как оформлять кейс Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Себе запишу пока. Так, вопросов нет. Тогда готовьте вопросы, выполняйте домашние задания На текущий момент я сейчас еще выложу вам по добавлению счетчика KryzyEk. То есть у вас должно быть на всех ваших страницах минимум два счетчика. Это Google Analytics и Яндекс Метрики. По Яндекс Метрики вот, они веб-визор купили компанию в прошлом году. Одно время у них было платно. Сейчас они сделали его бесплатным, только там надо будет в настройках галочку включить WebVisor активно, и тогда можно будет анализировать. В принципе, тогда уже Crazy он вторичный такой, можно его не обязательно стать это чуть Хотя мне он нравится, там видно такая глобальная статистика по странице, то есть про прокликивание, по такая тепловая карта, видно, какие зоны наиболее больше всего интересовали людей а в веб-визоре очень четко видно как люди ваш подающий текст смотрели И где они сливались вот у я сейчас видно у меня конкретно проблема со страницей продукты там народ на ней сливается очень сильно надо ее переделывать так по домашнему заданию нарисовать себе цепочки продаж представить примерно какие ключевые показатели у вас будут что вы хотите отслеживать то есть вы должны четко представлять сколько это будет стоить какие у вас затраты какая маржа на продукты где потенциально вы будете терять клиентов ну в типовой структуре если это самая простая структура это у нас ис э источник трафика Объявление продающей страницы и сразу идет на конверсию. Если какие-то более сложные структуры, там больше потерь. Идет на какие-нибудь директы или на партнерские. Но просто измеримость, чем больше у нас будет показатели измеримости, тем больше у нас возможность подстроить и подкорректировать нашу продающую цепочку. Чем качественнее мы ее настроим, тем... Дешевле нам будет привлечение клиентов, и больше мы заработаем в конце концов. Прибыль конечная. Что такое цепочка продаж? Ну вот я рисовал, еще раз нарисую. Цепочка продаж у нас есть какой-то. Ну, допустим, в, в, Марина в твоем варианте у тебя тренинг будет платный или бесплатный, или вообще подразумевается в дальнейшем м, продажа продукта. То есть это на кочинг вывести. Давай вот так будем рассматривать. У нас есть источник трафика. То есть есть какие-то потенциальные клиенты. Им показываются объявления. Точнее, их там будет несколько вариантов групп. На разные группы будут разные объявления. Вот. Так. Продажа консалтинга. Из этих объявлений мы ведем на продающие страницы. Опять же, под разные группы мы делаем разные, группы, разные продающие страницы. Продающая страница в данном случае у тебя должна. Я так понимаю, она ведет на запись на семинар и сбор контактной информации. То есть здесь, скорее всего, просто форма обратной связи. Что так и так ведите какую-то информацию. Или... Что мы будем? Что нам цель конечная какая-то? Обратиться напрямую или именно вот записаться на семинар? И там на семинаре мы будем закрыть вать на консалтинг, продажу осуществлять. То есть у нас вот конверсия с продающей страницы на сбор этой информации. В идеале я вижу, что вот эта вот страница обратной связи, форма. Просто здесь запись вашу базу опросник какой-нибудь ну опросник чем меньше вот этих полей тем люди охотнее получать то есть лучше всего сделать какой-нибудь написать там 10 ключевых ошибок в вашем бизнесе там выбор например поставщика там сап или по внедрению сапа так это будет какой-то фронтенд для записи на эту форму то есть человек, человеку предлагается вот это вот скачать, вот бесплатно ему даете. И при этом он должен заполнить формочку регистрационную. А уже из этой регистрационной формы мы дальше ему через рассылку предлагаем посетить семинар. И вот на семинаре идет продажа. И оцениваем ценность. То есть продажа на консалтинг ну допустим консалтинг стоит там ну грубо тысячи долларов я не знаю сколько там у вас тематики. вот и считаем что кон -э -э конверсия с вашего семинара при хорошем раскладе там будет процентов 10 20 ну допустим 10 процентов людей которые пришли на семинар удастся закрыть на этот консалтинг это если он нормально проведен по нормальной формуле если есть опыт в этом деле то есть надо например если если мы привели на семинар 100 человек то у нас 10% процентов ой если мы привели так тысячи человек то у нас 100 Да, 100 ну, тысячи мы вряд ли приведем давайте так 100 человек мы привели 10 человек закрыли на консалтинг Ну, вот чтобы привести эти 100 человек надо понимать что форма обратной связи она не даст стопроцентной конверсии то есть реально нам процентов в лучшем случае процентов 50 с тех кто запишется придут на семинар то есть соответственно нам надо здесь чтобы было вот сюда входной поток 200 человек. Точнее даже не 200, у нас форма, вот это, когда сюда заходит, она еще меньше. У нее процент записи, заполнения формы примерно 50%. То есть реально получается 50% записи, а потом из тех, кто записался в список, еще 50%. То есть нам надо 400 человек здесь привести продающая страница процентов но ну, на семинар за бесплатность хорошо там процентов 30 у нее может быть конверсия 30 процентов это надо нам на сколько 400 ну грубо полторы тысячи каждый клик нам денежку стоит вот и считайте поскольку сколько нам это все вылезет? Примерно вот эту цепочку расписать я в книжке по Эдвардсу в закрытом разделе, когда заходите, в самом верху есть книжка по Эдвардсу бесплатная версия, там расписано, как эти цепочки рисовать, достаточно подробно. Так, цель продать услуги по внедрению это от 20 до 100 дней консалтинга. Мне на год 5-6 проектов вполне хватит. Ну вот и запланировать себе 5-6 проектов, но учитывать реальные свои показатели. Потому что я так достаточно грубо оценил в 10% закрытия. Я не уверен, что удастся 10% закрыть с первого раза. Это надо опыт, опыт проведения таких мероприятий. И собрать 100 человек не так просто в офлайне. Вопрос эти люди насколько насколько они ищут эту информацию в интернете, то есть единовременно собрать вот эту вот большую толпу будет проблематично. Ну я думаю, человек сто надо как минимум на этот тренинг даже вот пять-шесть проектов, чтобы закрыть сто двадцать сто дней консалтинга. Ну я не знаю, сколько там стоимость, но я думаю, что достаточно неплохая по деньгам будет. То есть в общем-то надо просто посчитать себе рентабельность всех инвестиций по цепочке и понять, сколько примерно надо будут затраты, сколько мы можем вложить в рекламу. Если надо, я еще раз расскажу более детально, как считать это. Вы посмотрите книжку. Там. Пример достаточно просто все рассказано. Рассказано. М -м -м. Книжка. Сейчас я даже ссылку вам скину. Напрямую. У меня на сайте, там, где в закрытый раздел, есть написано закладка книги. Закрытый раздел это тот, который зеленый. Там, где сам, сами э -э касты. Самый верху есть книги. Сейчас я ссылку скину. Вот прямо в чат. И там эта книжка, которую мне идет фронт эндом за подписку, 40 страниц, там описана структура, то что я сегодня вот это вот все выдаю в тренинге, в принципе в книжке в очень кратком формате рассказано все последовательно, что надо сделать более подробно в книжке, которая PDF продается за тысячу рублей сейчас на сайте, которую я написал и сейчас ее дописываю. Издательство просит больше текста, хотя я старался и наоборот ужать, чтобы четкое по делу было. Но раз просили, значит будем более подробно расписывать. Полная версия книжки есть на сайте yes. она там прямо справа есть ссылка То есть на текущий момент там порядка 160 страниц полной версии и 40 с копейками страниц в краткой версии но полная версия еще будет дописываться и электронная версия будет продаваться до момента, пока не примет издательство. И, соответственно, те, кто купили, они получат все исправления, которые я внесу. То есть полную версия еще будет дорабатываться. Он Павел у нас купил, например, книжка. Так. Ну все. Вопросы еще какие-нибудь есть? Будем заканчивать. Большое вам спасибо, что посетили семинар. Жду вас через день с вопросами. Я постараюсь уже живые касты проводить именно по вопросам конкретно. То есть, поэтому готовьте. Тему я, наверное, буду основные выдавать именно в видео в формате. А в кастах будем обсуждать вопрос Раз вопросов нет тогда на сегодня все с вами был сергей бердачук этот тренинг по интернет продажам до свидания